На выступлении ты обозначил, что у тебя капитал сейчас составляет порядка 5, там, около Больше 6 пяти. миллионов долларов. А какую цель ты ставишь себе там на 10 лет? Миллиард? Всем привет! Мы сейчас общаемся с Максимом Темченко, миллионером, человеком, который учит миллионеров. И мне сейчас интересно несколько вопросов, буквально три вопроса. Я сам занимаюсь недвижимостью, и мне интересно, как ты относишься к инвестициям в недвижимость? Нормально, один из инвестиционных инструментов. Ты сам, сам его используешь? Да, у меня есть, но недвижимость у меня в Турции квартиры и в Таиланде квартиры, которые стоят. Но не в Москве, не в России? Есть, я, я, рассматриваю, я рассматриваю инвестиции в доходные дома на недвижки. Но не сейчас. Я понял. А, сейчас пережду. Пережду волну. Буду заходить. Какие инструменты ты можешь выделить? Какие ты сам используешь? Фондовый рынок сейчас актуальный, интересный. Но опять же, здесь вопрос периодов. Если мы рассмотрим сейчас пандемию, ну, то есть вот этот, фаза кризиса, то сейчас нужно быть очень аккуратным. Сейчас будет огромное количество, ну так скажем, засасывания инвесторов частных на фондовый рынок в акции. И потом будет резкое... Перемена, мы мы... Пере, да, пер, резкая перемена настроения, ну, то есть делается для того, чтобы начинающие инвесторы зашли, а опытные инвесторы на них заработали. Поэтому сейчас, если фондовый рынок рассматривать, нужно очень аккуратно. Вообще сейчас в этот период там, 2020 годов нужно быть очень очень аккуратным с любым видом инвестирования, неважно там недвижимость, фондовый рынок, трейдинг там, и так далее. Сейчас будет очень сильно все колоссально, кардинально меняться, поэтому нужно запасаться знаниями специальными, наставничеством, опытных людей и очень-очень аккуратно действовать. Сейчас главное правило это не потерять. Лучше не потерять, чем не дозаработать. Это, наверное, одно из самых главных правил вообще в самом начале инвестиций. А как ты относишься? Вот, какие ты инвестиции можешь рекомендовать для человека, который только-только начинает? То есть у него есть бизнес, например, и появилось 2-3 миллиона, там, 5 миллионов рублей. Вот он хочет. Я сейчас часто с такими людьми сталкиваюсь, они часто инвестируют в недвижимость. А как ты считаешь, какую стратегию? С чего начинать? Первое, с чего начинать, надо начинать с финансовой грамотности. Потому что если лезешь в инвестирование без финансовой грамотности, без финансовых основ, что такое деньги, природа, денег, доходы, расходы, капитал, личный финансовый план, то в инвестициях, скорее всего, будет ждать первые потери, причем серьезные, И потери могут быть до такой степени, что потом не захочется вообще инвестировать. Поэтому первое, с чего начать, это финансовая грамотность. Второе, с чего начать, это уже так дальше следовать разделению инвестиционного портфеля после финансовой подушки безопасности на агрессивную часть и консервативную часть. Uh -huh. Агрессивная часть, это, соответственно, рисковые инвестиции, которые могут потерять в цене, а могут вырасти очень круто, а консервативная часть, которая не потеряется, но дает небольшой доход. И советы, которые бы я дал начинающим инвестору, не гнаться за прибылью, а гнаться за сохранением денег. Потому что для начинающего инвестора главная задача деньги сохранить, а не приумножить. А они, получается, об огромное количество перескакивают через этот, ну, через этот этап сохранения и сразу в приумножить. А так как там игра очень опасная, ну так скажу, что человек ездил на велосипеде, и тут ему дали гоночный мотоцикл. Что произойдет с таким человеком, если ему гоночный сразу дать мотоцикл после велосипеда? Наверное, головы у него не будет. Вот, поэтому это, это и ситуация, когда вот велосипед это бизнес, а гоночный э, мотоцикл это рисковые инвестиции. Uh -huh. Поэтому нужно сначала простой моких такой мопед, который там еле едет, то есть консервативные инвестиции, потом уже постепенно наращивать свою компетентность. Мы сегодня собрались на Рублевке в доме с предпринимателями Timebiz. Сегодня происходит, и я вижу, что у тебя огромное количество энергии, ты очень крутой спикер, мне понравилось, как ты выступил. Спасибо. Как ты развиваешь свою энергию? И насколько для тебя это вообще важная часть жизни? Как ты относишься к развитию внутренней энергии? Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я выбрал уже свой путь давно, если раньше для меня спикерство было это ну, как дополнительная какая-то деятельность, то сейчас, ну, некоторое время назад, сколько это было, ну, несколько лет уже назад, я определился, что я этим хочу заниматься дальше. То есть это мое, мне это нравится, я в этом себя реализую, в этом развиваюсь, и поэтому это дает энергии. Здорово. А занимаешься каким-то спортом? Зарядку утром. Час. Час в спортзале утром. Я понял. А, а как тебе сегодняшнее мероприятие? Нравится ли тебе выступать вот на такую бизнес-аудиторию? Вообще, я считаю, что нетворкинг предпринимателей, общение единомышленников – это очень-очень сильно ресурсно, потому что предприниматели – это люди, которые развиваются, которые растут. А у людей, которые растут и развиваются, всегда есть одна из главных проблем, фундаментальная проблема, это проблема в окружении. Огромное количество предпринимателей не получают поддержку в своей обычной среде, в которой они находятся. И вот такие вот э, съезды, такой вот обмен мнениями, э, такие нетворкинги и прокачивания, плюс дополнительные, которые когда существуют обучающие такие элементы, фрагменты, это всегда идет э, на пользу в рост. То, чем я занимаюсь, я занимаюсь поддержкой предпринимателей в том числе в развитии, поэтому я рад быть здесь и поддержать в финансовом развитии в частности. Здорово. На выступлении ты обозначил, что у тебя капитал сейчас составляет порядка 5, там, около 6 миллионов долларов. А какую цель ты ставишь себе там на 10 лет? Миллиард? Миллиард? Какие инструменты, как ты думаешь, самые ключевые? Время покажет. План? Буду делиться результатами. Планами не буду делиться. Буду делиться здорово, результатами. Здорово. Всем спасибо огромное. Благодарю. Удачи и успехов. Только вперед.